Из Трюле. на Руси готовили блинные пироги. Так и мы сегодня приготовим блинный пирог с курицей и сметанной заливкой. Для нашего пирога нам потребуется Куриное филе 400 грамм Лук репчатый три штучки маленьких или одна большая луковица Спитана 150 грамм Яйца две штуки для начинки и одно для смазывания пирога перец по вкусу также нам потребуется заранее приготовленные блины в количестве 8-10 штук в тарелке смешиваем сметану и яйца Нарезаем куриное филе и репчатый лук небольшими кубиками. Обжариваем курицу с луком на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом в течение 5-6 минут. Добавляем соль и перец по вкусу. Начинку остужаем до комнатной температуры и если есть жидкость, то сливаем. Выкладываем курицу с луком в сметану и перемешиваем. Откладываем два блинчика, остальные накладываем в нахлест по кругу, так чтобы их края наполовину свисали с бортов формы. На дно выкладываем один из ранее отложенных блинов. Взбиваем яйцо вилкой и обильно смазываем блины с помощью кулинарной кисти. Вкладываем на основу из блинов начинку и разравниваем накрываем начинку краями блинов, которые свешиваются с формы сверху кладем последний отложенный блинчик и смазываем верх и бока пирога взбитым яйцом готовим пирог 15-20 минут при температуре 180 градусов. Пирог готов, он получился очень нежный и сочный, попробуйте и вы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и приятного аппетита.